Вам, мои дорогие девы, можно не суетиться насчет выбора образа для встречи Нового года. Белая металлическая крыса очень спокойно отнесется к любому решению и не имеет на сей счет строгих рекомендаций к вашему знаку зодиака. Впрочем, некоторые пожелания все же есть. Лучшим вариантом можно назвать песочную одежду на пуговицах. А вот застежки в виде молний хозяйка года не будет рада им. Поднятие настроения могут большие серьги-капли, которые, касаясь, качаясь, будут завораживать хозяйку года и привлекать ее внимание к обладательнице. И что еще важно, что сетчатая или махровая ткань – это будут тоже очень прекрасным решением для создания уникальных аксессуаров, например, шарфика или какого-то дополнительного ремешка к одежде.